Доброго времени суток, дамы и господа, и сегодня поговорим о нововведении, которое произошло довольно-таки недавно. Компания Blizzard решила упростить жизнь нашим твинкам, и теперь появилась уникальная возможность, подойдя к торговцу, консорцию моремесленников, купить мешочек с изначальным хаосом. В этом мешочке находится 60 изначального хаоса, покупаем мы его за 80 Таким образом, если у нас, например, до кучи изначального хаоса на мейне, мы можем его потратить и переслать просто на кого-нибудь твинка. И это реально упрощает жизнь твинкам. Давайте подумаем, для чего вообще нам нужен изначальный хаос. Изначальный хаос ценится в рейдах. Он в рейдах используется для взятия сильных поушенов и скотлов, но это использует полпроцента игроков. Может быть процент, окей, это не особо распространенный вариант. Более распространенный вариант, это, конечно же, крафт вещей. Крафт вещей эпических Если мы рассмотрим любой абсолютно крафт Нагрудник, поясок То требуется вот 40, например 50 изначального хаоса Добыть твинком этот изначальный хаос Такая себе идея Для вообще его пролудки Мы должны либо проходить плюсы Высокими в плюсы либо вылутывать всякие там сумки, почву, а на это времени тратится многовато. Поэтому такой вариант, он, конечно, очень и очень быстрый. Также, как мы прекрасно знаем, можно за один клик на любого твинка получить 5 искор искусности. Мы подходим к мапцу, мы забираем эти 5 искорок, как вот на воине моем, например, и все. То есть мы можем просто-напросто взять и сразу же сделать себе 5 крафтовых вещей. Круто это? Да, круто при условии, если на мейне у нас куча хаоса, и мы можем его потратить на реализацию для твинка. Поэтому, если хотите, как-то прогрессировать на твинке. Если хотите, покрафтить себе вещицы. Если вам кто-то там их за дешевую цену, например, сделает, то, конечно, дерзайте. Таким образом можно быстренько влиться в игру. 5 вещиц 392-го итом-левела — это круто, это замечательно, это не может не радовать, это хороший старт при одевании. Теперь же для нормального дальнейшего одевания ждем от близов, когда можно будет концентрированный изначальный настой, первичный настой передавать по аккаунту, ну и соответствующие с ним предметы, а именно концентрированное изначальное средоточие, и изначальная средоточка. Я думаю, до этого дойдет рано или поздно. И вообще от Винкам тогда будет все в целом замечательно. А видео касательно взятия пяти искр за пару кликов будет в описании. Обязательно его гляньте, уверен. Все ответы на вопросы найдете там. А на этом мысль свою заканчиваю, на этом монолог свой заканчиваю. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании.